Сейчас отмерю, сколько у меня здесь получилось слив. Они у меня очищены от косточки, разрезанные на половинки. Приготовила вот такую кастрюлю с антипригарным покрытием. Сегодня уже как бы достаточно поздно, поэтому просто засыплю сахаром и э, готовить продолжу уже завтра. Сейчас отмеряю сливы, взвешиваю прям вместе с емкостью, потом емкость отниму. сейчас засыплю все сверху сахаром пока присыплю одним килограммом обычно я всегда это делаю с вечера Ночь у меня стоит, как раз за ночь пускает сок, и уже можно утром приступать к дальнейшему приготовлению. Если вы хотите варить ну вот в течение как бы, дня, то все равно я бы рекомендовала, чтобы несколько часов постояла, чтобы фрукты либо ягоды пустили сок, и таким образом можно варить варенье без добавления воды. Вот, все, я не перемешиваю, ничего больше не делаю, просто оставляю и забываю, пускай наливается соком. Показываю вот вам мои записи, вот это уже чистый вес, вот это вес старый, в итоге у меня получилось 4,589 и получается что на данный вес фруктов мне приблизительно будет необходимо 2 килограмма 300 граммов сахара ну я обычно добавляю как бы вот столько затем уже перемешиваю и пробую на свой вкус если мне сахара недостаточно я его добавляю если как бы все хорошо то так и оставляю также ориентируйтесь конечно на свой объем если вы готовите супер какими-то большими партиями то конечно стоит добавить сахара больше но так как у меня здесь не очень большой объем плюс еще он уварится и зная потребности своей семьи я приблизительно ну вот знаю насколько нам этого хватит то есть в течение какого времени мы сможем это использовать поэтому конечно я могу э, класть сахара поменьше если сомневаетесь то лучше добавляйте немножко больше из своего опыта могу сказать что даже в такой пропорции хранится отлично единственное что вот все последнее время я храню в подвале у нас кстати подвал не супер какой то прохладный там достаточно тепло то есть даже зимой там плюсовая температура вот но закатки стоят неплохо теперь оставляю вот прям так на ночь и завтра утром продолжу уже готовить у меня уже следующий день смотрите вот видно сколько сока здесь получилось и сейчас буду ставить на огонь и проваривать. Обычно варенье варю в несколько заходов, довожу до кипения, уменьшаю огонь, провариваю 5 минут, отключаю и так делаю три подхода. И таким образом получаются и максимально целые фрукты и в то же время сохраняется больше полезных веществ. Сахар использую тоже по минимуму, классическая пропорция 1 к 1, то есть на 1 килограмм фруктов либо ягод вы кладете 1 килограмм сахара, но я стараюсь всегда сахар уменьшать, так как храню в подвале, я всегда варенье закатываю горячим и поэтому сахар можно немножко уменьшать и, и я бы не рекомендовала вот как раньше варенье например варили затем остужали наливали в банки закрывали просто капроновыми крышками так у него срок хранения уменьшается я бы все-таки рекомендовала лучше закатывать так как это более надежно ну вот закипела теперь уменьшаю огонь на самый маленький засекаю 5 минут и отключаю Добавила сюда уже весь сахар, 2 килограмма 300 граммов у меня получилось, когда полностью растворится, я еще попробую на вкус, если будет недостаточно сладко, добавлю. Сейчас доведу до кипения, опять-таки проварю после закипания на медленном огне 5 минут и отключу настаиваться. Оно еще достаточно жидковатое, но ну, вот сейчас проварится вместе с сахаром и проварю еще третий раз. И после того, когда уже остынет, то должно стать более густым. Я уже поставила третий завершающий раз. После того, как доведу до кипения, поставлю самый маленький огонь и проварю 5 минут. И затем отключаю и сразу буду разливать. Я только варенье отключила и сейчас буду его разливать по стерилизованным банкам и сразу горячим закручивать и переворачивать. Как остынет, уже буду убирать на хранение. Половину закатаю просто так, а в оставшуюся половину добавлю какао-порошок. И получится у меня такой варенье в шоколаде. Очень-очень вкусно. Если так никогда не делали, то обязательно попробуйте. Я буду добавлять какао-порошок, который вот обыкновенный, без сахара. По рецепту необходимо на 3 килограмма сливы 100 граммов какао. У меня здесь приблизительно 2,5 килограмма будет половина, поэтому добавлю где-то 70 грамм половину варенья я уже разлила и теперь добавлю какао-порошок, здесь в упаковке 150 грамм, ну вот как раз добавлю приблизительно половину я включила опять на маленький огонь, высыпаю перемешиваю, довожу до кипения и отключаю Также разливаю его по банкам. И в итоге с половины того, что я варила, у меня получилось 6 полулитровых баночек. Перед тем, как отправить на хранение, я обязательно маркирую. Делаю при помощи вот такой ленты, разрезаю ее на две части, так как она достаточно толстая, мне такая не нужна. И подписываю. Если я крышки использую обыкновенные, то я подписываю сразу на крышки. Но так как вот такие крышки я могу использовать несколько раз, то подписываю на клейкой ленте. И вот такое количество у меня получилось сливы в шоколаде, вот не помню сказала вам или нет, я когда добавила какао, такой прям шоколадный аромат разлился по всей кухне, в общем, хотелось прекратить все делать и сразу начать пить чай. И здесь у меня получилась одна не целая банка, я ее просто поставлю в холодильник, будем есть уже сейчас. Ну а вот это промаркирую варенье и отправлю на хранение. Я очень надеюсь, что мое видео вам понравилось. Если это так, то, конечно, не забудьте меня поддержать, вы можете это сделать и комментарием, и лайком, можете поделиться моим видео со своими друзьями.